Алло. Алло. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждали звонка моего, признавайтесь. Вы вообще кто? Мы Сергей Владимирович Гривцов. Компания Sirius Trade. Угу. Разговор записывается. Ага. Ждали звонка, честно говорите? А вы кому звоните? Я Наталье звоню, Владимировне... А -а -а. Ну, вы дозвонились. Это мы, да. да. Это вы, да? А вы правильно... Если, если бы вы сказали неправильно, я бы вас поправила. Все, прошу У -у -у. прощения сразу. Вы там поставьте, да, для ударения? Да, сразу от а то, чтобы на будущее ни у кого вопросов таких не было. Конечно, ну, будет. понял. Вы чем заняты, Владимир? Не отвлекаю вас. Ну, если бы отвлекали, я бы трубочку не взяла. так пока есть, у вас 3,5 минуты. Три с половиной? Представляете, вам повезло. Давайте увеличим не лимит, сказано. пожалуйста, хотя бы до семьи. Не, 500 рублей только это стоит будет. <laughs> на карту кидайте. А, вы вы задумывались? Так, знаете. Нет, только за свое время. Все, угодно. Почему Сейчас. только время, время в свое? Билет, да, время деньги. Ну, да. я вижу, вы тут и по 10 минут, и по 40 общались. Так что давайте будем а, общаться. А как вот. я не общалась? это человек сам с собой разговаривал 40 минут. У вас есть там один нездоровый. Посмотрим, что у вас. Психикой, давайте. А он сорок минут сам с собой все. Ну не поверите. Все звуки записаны у меня, поэтому я Периодически буду скидывать, Георгий, периодически Мартин, периодически да? буду скидывать их на YouTube. Угу. Вот, это неплохо. Это, кстати, я люблю. люблю какой тебя. канал подскажете? Ну я еще не решила. Подсказать вам какие-нибудь коллективы. Ой, нет, да нет, зачем же мне под, под, под, подсказывать? Я все знаю, не переживайте. Посмотрите что он мне очень нравится. Нравится, да? Да. Хорошо. Я, я обязательно послушаю, прислушаюсь к вам и послушаю то, что да, вы мне сказали. Вот меня только там не получается найти. Все мои коллеги там есть, а меня нету. Да. Почему? Надо <laughs> отправлять срочно. У него никак... Не разговор со мной. А, не ну, да, да. Контент, контент не идет, mm. понимаете, да? Mm -hmm. Вот, надеюсь, у вас сейчас, Наталья, получится сделать качественный контент. Вы думаете? на миллионные деньги на рекламе потом с ваших вы роликов. Вы думаете, ну, знаете да? же все. Ну, вы будете стараться, да, я так понимаю? Да, но вам mm. нужно тоже участвовать в этом, знаете, театре. Да ну давайте попробуем по -театралить. Здорово. Вам звонок поступает в отношении. Знаете чего? Нет? Я Понятия думаю? Понятия не имею. Не имеете? Mm -mm. Дело в задолженности вашей. Mm -hmm. Кредита двадцать четыре. Первоначальный кредитор. Сумма долга тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два рубля. Mm -hmm. Мне там еще про две копейки говорили, что то вы, куда их взяли? Или вы округлили в большую сторону? Что еще раз? Что-то вчера мне говорили, там еще плюс две копейки в той, в той сумме. А вы что-то или округлили в большую сторону, или в меньшую, вот интересно. Ну извините, я округлил. Ну не извиняю сторону. я вас. Зря вы это делаете. Почему? Да, почему? почему? Потому что не надо округлять, не говорите уж точную сумму. Подождите, ну давайте так. Тут еще Госпошлина имеется на 140 рублей, поэтому за что? я. Помню, за, за, даже... за за что же это Госпошлина? Ну, видимо, в суд обращались. А, Леща вот. обратились. Понятно. Ну, госпошлина только тогда, когда в суд обращаются, правильно? А, ну, может быть, не знаю, не знаю. А, ну, говорите дальше. Так что у вас сумма долга тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят один рубль. Две копейки. Не может плюс 139 рублей и 19 копеек 33700 рублей 22 копейка отлично понимаете Или... ну, говорите дальше в чем дело то почему вы не возвращаете средства денежные не знаю мой, мой кредитор не э, не хочет наверное этих средств Че? поэтому и не возвращаем кредиты 24 Подожди, я про них что? Mm -hmm. Ну, подождите, если человек, если кредитор хочет денег, он как-то взаимодействует, э, пытается mm -hmm. разными способами, в том числе и в судебном порядке, искать mm -hmm. эти средства, правильно? А кредитор этого не делает, mm -hmm. а мне, почему-то вы. Uh -huh. Uh -huh. Подождите, так, тут дело в другом. Mm -hmm. У вас почему-то вообще вся картинка в целом складывается неправильно изначально. Почему? Она очень даже правильно складывается у меня, все по закону складывается. Вообще, в соответствии с вашим договором, uh -huh. вы должны были кредитору деньги уже давно вернуть. Uh -huh. ну, видимо, суды, видимо, причем, вид видимо, прошел срок исковой давности, кредитор не успел подать в суд и решил простить мне этот долг. Uh -huh. Да нет, точно не так. Почему? А как тогда это да, можно рассматривать? Вы приказ, вы приказ отменяли судебный, да, когда-то уже? Конечно. Отлично. А когда судебный приказ отменяется, у нас что со сроками исковой давности происходит? Ничего не происходит. Ничего? Нет. На основании приказа этого из полпроизводства открыть позже срок исковой давности нельзя. Ну, открывает? Правильно? Ну, почему? Ну, ну, не открывает же ну, исполнительное производство. Исполнительное нет, производство. если бы, например, например, приказа не было за эти три года, то uh -huh. срок с давности актуален? Да, правда? я вообще как, как бы, я, я не претендую, ради бога, но значит кредитору моему нет необходимости в этой сумме. Видимо, я до этого брала займы и оплачивала более чем достаточно. А чего вы взяли, что я не возвращаю? У вас есть документы, подтверждающие э, то, что я не проводила платежи, или не возвращаю деньги, и так далее, и, и тому просто... подобное? -то. У нас есть. Нет, нет, я говорю не про те ваши займы, я говорю про конкретно этот. И про этот займ я тоже говорю вам. Я задаю вам вопрос про этот займ. Вчера я задала вопрос вашему специалисту, он как бы сказал, я не знаю, у нас таких документов нет. Ну, говорим, знаете, значит, Какие вы делали говорим? платежи? Да. Компанию кредита да, да, да. А да. для чего мне эти данные? Ну, вот видите, как это для, ну, хотя, скажем... хотя, бы, хотя бы для вы... того, что вы, при, при, приобретая пакет документов, ну, должников, да, например, если вы действительно там, являетесь э, представителем этой компании, хотя но, но, идентифицировать но, но, но. вас очень сложно, практически невозможно. Вот в телефонном ну? режиме и по этому номеру, с которого вы звоните, вы, кстати, знаете этот номер телефона-то? поможете его? Да зачем? Это IP-телефон а, ну, а, а вы понимаете, что вы нарушаете закон? Что при взыскании нет, задолженности вы умеете? Нет, вы он в компанию внесет? Нет. не на компании? Нет, не на компании этот номер. <laughs> этот вот номер я прямо сейчас забыла... За... Вот я сейчас ноутбук за запросила этот номер, нет в компании Давайте. этот номер компании этого номера Я, Наталья нет, Владимировна нет этого номера в компании нет. Господи куда вы что запросили? ну вот на сайте Sirius Просто Trade в почему на всю вот что? сайт Sirius Trade вот пожалуйста ва ва ваша компания по взысканию долгов на протяжении давайте. вот давайте. этот номер нажимаете? телефона <laughs> в поиск куда нажимаете строка ну, поисковая у вас там есть что с этим и что вы в поиск вводите номер ничего телефона? не найдено. Дальше я смотрю контакты. Дальше, телефон нет, или... дальше я смотрю контакты и вижу, что этого номера тоже там нет. Понимаете? Нет. Вы издеваетесь что ли? Откуда-то три тысячи номеров выгружать нет. надо на сайт. Подождите, но есть же закон, который запрещает запускать задолженность пользовать ip Нет. Да. Я вам еще раз говорю случае, если вы, как сейчас начали говорить, что вы нарушаете закон, <coughs> нет, он не нарушается. Номер принадлежит компании. Угу. Всё, вы на сейчас находитесь в, в какой, в каком месте ваше вот фактическое местопонахождение? В Новосибирске. В Новосибирске. А номер определился как номер Чеченской Республики. Понимаете? Да Вера ради бога, три тысячи номеров, вы слышите Номер меня? Чеченской Республики тысячи номеров, Мишки. это IP-телефония. Причем здесь номер Чеченской в нижней... Республики? Номерная емкость Чеченской а? Республики. Откуда она в Нижнем Новгороде? А... А, Причем здесь Нижний Новгород? Ну, или Новосибирск, господи. В Ниж... в Новосибирск, Это IP-телефония, Наталья. Я бы ладно вам пытался... Я очень рада, свою. что вы в телефонном режиме, под запись разговора. Uh, Запись я, кстати, тоже веду, да? Но говорите о том, что вы звоните мне с ip -телефонии. Я прям вот вам да. очень благодарна, потому что до этого ваши ваши сотрудники категорически отрицали это. А вот теперь это очень хорошо, что вы назвали, сообщили мне я эту могу информацию. Повторить это, чтобы да вы уже неоднократно работы. повторили вас, поэтому <связано> я думаю, достаточно. Давайте ну на хорошо. Этом остановимся. Здорово. Uh -huh. Так и мы с чего вообще начали, вы помните? Мы начали с того, ждала ли я вас у Нет, вы начали говорить мысль интересную. Вы говорите, вы видите те платежи, какие я делал? Я говорю, нет, а зачем мне это видеть? И снятия ушли в номер. Зачем мне видеть ваши платежи? Затем, что вы говорите, что я не платила, что у меня есть какая-то задолженность, понимаете, и так далее, и тому подобное. Подождите, Наталя, то, что вы платили, вас это никак не красит, как заемщика. Вы должны были оплатить полностью и закрыть. Даже если вы делали какие-то платежи, там, продление, еще что-то, это вас не красит, как заемщика. Вы нарушили все равно свой договор. А подождите, вы, а, вы ну, ну, ну а почему вообще вот вы этим, э, интересуетесь? Для чего вам вообще это нужно, скажите? Что, что мы интересуемся? Ну вот этими всеми вопросами. Платила я, не платила. Вам-то это зачем? А я у вас не спрашивал, что я платили вы или нет? нет ну, я вам сказал, что вот у вас не оплатили, Хорошо, оплатили, за, а, то, что вы у, хорошо у меня не оплаченный договор. Платили. Вам это зачем? Что именно? Ну, ну, ну вот, это информация. Почему он не оплачен и вообще почему вы об этом говорите? Готов да диалог поддержать, просто, а, ну, просто с вами. ну вам просто надо как-то время, да, убить на Я поняла. Ну плюс-минус, да. Ну, не Все, Минус. вопрос отпал? Ну, этот вопрос отпал, конечно, от... если смысл из из черпан, дальнейшего. Да, <с> если смысл дальнейшего тогда взаимодействие наше с вами. Конечно, есть. Ну, Вы помните, давай. что мы контент делаем для вас? Ну, я же не... Вам надо вообще стараться и вести диалог, знаете, в форме доминирующего, так сказать, знаете, э, представителя, Зачем? конечно, чтобы меня заставлять какие-то неудобные я, вопросы я задавать. Я не вижу в этом никакой необходимости. Вы не хотите много зарабатывать? Чем зарабатывать много? Контентом на Ютубе? <laughs> ну, конечно. Да, нет, нет. Ну, это как бы не мое. А чем занимаетесь? Не важно. Ну что там, что-то такое непристойное, что ли, что ну, вы почему? Назвать... Нет, ну почему я боюсь? Я просто не считаю нужным об этом говорить. Да То ладно, поделитесь, мы с вами один раз в жизни Видите? общаемся, больше не будем никогда. Думаете, почему? Как... Ну вероятнее всего, да. Ну, открою, вот вот правда. Это, это не важно. Этот вопрос тоже надо закрыть. И, в принципе, он не... Почему? Нельзя. Ну, потому что нет смысла обсуждать то, что, ну, то, что вам не нужно. Это лишняя информация. Дальше, Зачем лишнюю информацию откладывать в Дальше, голове? Да? Если вашей логике придерживаться, да, угу. то нет смысла, в принципе, с вами, как нам с вами общаться, так и вам с нами. Но мы угу. же это делаем. Не, вы, вы, вы Поэтому... это делаете, потому что это ваша, видимо, работа. Я это делаю, потому что, ну вот, есть у меня свободное время какое-то небольшое, могу А меня. сколько Если... у вас этого времени Если... свободно? Достаточно для того, чтобы иногда отвечать на звонки. Вы Или одинокая, это? да, женщина? Нет, я не одинокая женщина. Не одинокая, точно? Нет, точно. А как вот так вы свое время распределяете, с учетом того, что сказали, что оно у вас еще деньги стоит? Вы мне озвучили три с половиной минуты, а мы уже... Ну вот, так получилось, что отодвинулась часть дел у меня, вот, не все готово для того, чтобы продолжить свои действия, и вам прям повезло. Ну вот так получилось. Прям в режиме онлайн, да, все меняется, Да, в режиме онлайн. Ну это же неправда. Почему? Вы работаете вообще? Вообще работаю. Тут было указано когда-то компания МТС. Вы там работали, правда? Да, конечно, работала там. А кем работали? Там же указано, кем я работала. Вот кем и работала. А, Наталья Владимировна, можете буквально минутку подождать? У меня очень важный вопрос что появился. Прям очень важный? Пожалуйста. Ну, давайте Я заранее извиняюсь. Mm -hmm. Ладно? Ну давайте, хорошо, одну времени. время пошло, Да нет, конечно. Алло. Да, говорите. Извините, пожалуйста, Наталья Владимировна, начальник тут от... под... подошел, очень важное дело было. Так, можем 120 рублей за должности списать, в счет, вот, знаете, такого ожидания, как вам? Если можете, если это в ваших силах. Ну, лучше, лучше без этого, да? Это, конечно, не нужно. Зачем мелочиться? Ну, Я нет. тоже думаю, сколько должны, должны, столько и отдадите. Ну, Зачем вам эти подачки? Конечно, конечно. Сходим в суд, в состязательный процесс, и все получите. Понял. Наталья, а вот в чем, в чем была проблема Вот изначально, вот на тот момент, когда вы еще помните, были вот... Как бы сказать-то, чтобы, не дай бог, не обидеть. Но более, так скажем, добросовестное, что ли, вот к своим обязательствам. Чего? Ну, помните те семнадцатые года чудесные? Ну, решила, конечно, ну, конечно, помню. Да, а, а что потом произошло-то, что вот вы решили вдруг полностью поменяться? Из чего взяли полностью, что я решила полностью поменяться? Чего? Вы вообще решили, что а -а. я поменяла? Ну, потому что поначалу, исходя из диалога этого, mm -hmm. я уверен, что вы брали неоднократно займы, mm -hmm. может, кредиты, и вы их оплачивали mm -hmm. в полной мере. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом, либо какой-то снежный ком, наверное, случился с этими займами, mm -hmm. либо просто... Ну, что случилось у вас? Почему вот вы... Изначально решили все не Но если, не если случилось, если я вдруг не запросила что-то кому-то, значит что-то случилось. Понимаете? Да, вот <как> чисто абстрактно, что <как> это такое могло Чис произойти? Просто что-то случилось. Вот чисто абстрактно что-то случилось. Ага. <как> Но чисто абстрактно, к примеру, это же что-то прошло. Почему у вас позиция-то не изменилась? Потому что мне стали звонить какие-то странные люди, говорить о том, что у них какие-то права, требования и так далее, не предоставляя этих документов. Ну, поскольку кто-то решил действовать не по закону, я решила, что тоже нарус раз уж нарушение договора, условия договора, так уж нарушение. А все остальное мы будем доказывать, а все остальное мы будем реш... доказывать и решать. Это нашем, правда, Наталья. В нашем суде, это правда. Наталья. Да. на момент, изначально, вы первоначальному кредитору должны были какие договора о уступке? Она когда прошла уступка? То есть спустя сколько времени после просрочки? Но все это время кредитор э, не молчал и ничего не требовал. Значит, наверное... Решил, что ну, нет, нет необходимости у него разбираться и из денежных средств. Ну, да вы же взрослый человек, почему вы на любой вопрос, какой либо, вы говорите, что виноваты вот каждый в чем-то виноват, но не да, виноват. я никого не никого Предитор не обвиняю и, кредитор, себя, я, и, и, и себя я обвинять не буду и никого я не обвиняю. Я же не суд, правильно, не судья, и не прокурор, который да, вот выносит вы какое-то про... решение. Поэтому я почему не буду. Чем кредитор не требовал? Ну, откуда да? я знаю? Да потому есть. что у вас в договоре займа, в любом договоре кредитования прописано, что клиент обязан контролировать состояние лицевого счета самостоятельно. и что? А сейчас позвонили читать какую-то лекцию. Смотрите, от того, что вы сейчас, вы зачитаете мне какую-то лекцию, да, о том, что правильно и что неправильно. Поверьте мне, ничего не изменится. Вообще изменится. ничего не изменится. Нет, поверьте. Почему я? Потому что я, день, доста... а, потому что я уже достаточно. А, ну то, что вы помогает. заработаете, ну как бы вы не принесете пользу этим компаниям, понимаете, своей, в которой вы работаете. А да. я не стремлюсь принести пользу а, а вы не стремитесь <laughs> даже так? Ну, отлично. Нет, я стремлюсь пользу себе принести какую. то ну, И себе в том числе, понимаете, вы не принесете пользу. Вы отработаете деньги, пойдете домой, получите зарплату, но не получите премию, потому что, ну, в моем случае, да, не получится у вас получить премию. Наталья, <как> вот именно поэтому я с вами и общаюсь. Ой. Вы мне денег фактически не принесете, ну, значит, у меня, да. знаете, хватает э, их. Почему? Вот я нуждался угу. в каждом клиенте, я бы с вами общаться не стал, наверное. Угу. И, скажите, у, хватает, у вас, у вас ну, как бы, хорошо поставленная речь, да, вы можете говорить, неужели вы не могли найти себе более, ну, какой-то, не знаю, достойной работы для мужчины, <связь> <связь> <связь> То, потому что, ну, как-то странно, да, когда мужчина занимается, или молодой человек занимается непонятно чем, непонятно какой работой, которая не стремится принести пользу компании и так далее, ну, как бы, должны же быть какие-то цели, вы... почему-то вы стремитесь. <связь> Ну, цель же не должна э -э, завязана быть на то, чтобы компанию там поднять как-то надо не, же себя не, не, не. в первую очередь, правильно? Ну как себя, ну, работая работая в колл центре да, с про, про, ага. простым специалистом или оператором, как как там у вас должности называются, так вы не принесете пользу и в первую очередь себе. Тут какие могут быть. Цели? Да нет тут деньги вообще тут хорошие прийти... платят. Даже прийти, отработать, ну насколько хороший? Ну 30-40 тысяч вы получаете. Ну Нет, бросьте, за столько я точно здесь не сидел. Mm. Вот 100%. Ну не знаю, в Новосибирске таких зарплат, по-моему, нет. Так что, да не знаю, у меня там... Я не буду с вами нет. спорить, но mm. я вам честно говорю, вот без шуток. Да. Ну, Львин, ну какая-то доля, да, там получает вот именно столько, сколько вы и сказали. Ну вот они бы с вами не общались как раз, наверное. Ну тогда что? Я рада за вас, господи, что я могу сказать. Я Это... думаю, вы, работая в ПАО МТС, тоже не стремились там компанию до небес возвысить как-то, правильно? Вам ну, нужно было хорошая зарплата, ну, должности, не знаю. Да. Правильно? Я принято, вам было приватить, например, на компанию, сколько у нее исков идет ежемесячно, как ее, её... <связанная> да, она плохая, и как с клиентами обращается? правильно? Нет, у нас в компании хорошо обращаются, Да, все мы хорошо обращаемся, мы и. тоже хорошо обращаемся. Да. <связанная> а, с много, вами, много, вот с вами, с вами не вас... очень, конечно, хорошо обращается, а вот, конечно, у вас нет. У вас много нет долгов, скажите? Нет, -а, вообще нет. Немного, да? Вообще нет долгов. Сколько долгов еще, Наталья Валерьевна? Что-то да. вы зависаете. За, за, Слышите? Да, да, я слышу. А это это? У -у -у. Это, ну да, вечернее зависание, так называется вроде. У -у -у. А, ну да, у вас же там времени больше, чем много. Так много, да, их? Нет, вообще нет. Ну, абстрактно, если предположить, к примеру. Да зачем предполагать то, чего нет? Нет у меня долгов. Нет. И а. этого тоже нет, да? Э этого пока нет, да. Пока вот в суде не доказали, что он долг. Ну хорошо, а сколько у вас долгов, которые не доказаны в суде? Ни одного. А вот этот мы только что сейчас обсудили. Ну, этот мы мы вообще не знаем, есть ли он или нет. Да не, мы с вами оба прекрасно знаем, что он есть. И что? Да, условно, но только скорость, не, Только, а вот только, только недолго не задолжены, да? Долгом, долгом это станет только, когда Согласен. будет вынесено, вынесено решение. Согласен. Да, правильно. Согласен. Угу. Вы очень, очень красиво подметили это. Много у вас задолженностей? Ни одной. <laughs> подождите, ну а это же задолженность. Ну, подождите, я вам сейчас объясню, что вот вы, в принципе, для меня, ну, как бы, вот лицо с которым я ну, вот, общаюсь, я сейчас включу месторобку, вас, вы, вам будет плохо меня слышать. Так вот, вы на э, официальном уровне для меня никто, понимаете, ну вот при всем моем уважении, да, к вашему спокойному голосу, не дам дам, все такое, для меня, ну, ну все так, поговорили, да, позвонил человек, поговорили, сейчас я начну делать фарш, вам будет не очень комфортно слушать меня, но придется потерпеть, либо закончить разговор. Вот. У меня ага. Поэтому долго у меня задолженности, тем более перед вашей компанией, у меня нет. У меня есть кредитор кредит двадцать четыре, который ни, ни на что не претендует и не отправляет мне никаких уведомлений. А, собственно, все. Вот они, да, вот они у меня есть. Ну, я надеюсь, что им просто не нужны деньги, у них и так все хорошо. Ну да, примерно понял. Не так Такая, mm -hmm. Ну у вас же когда-то, вот вы хоть раз там, ну было такое, нет? Вот просыпаетесь, да? Mm -hmm. Просыпаетесь и mm -hmm. думаете, ну рано или поздно, я все равно их закрою когда-нибудь или mm -hmm. нет? Mm -hmm. Да нет, я, у меня, поверьте, есть о чем думать. <laughs> у меня есть более серьезные вещи. У меня есть дети, о которых нужно mm -hmm. будет нужно думать по утрам, и по вечерам, и по ночам, понимаете? Поэтому... Mm -hmm. да. Ну а оплата задолженности это не первостепенная, да, как сказать-то. Вот ну, когда кредитор мы пойдет в суд, тогда мы будем об этом думать. Как оплатить? Не, Ну вы Какие сроки? Это Ну, да, отменяла, конечно. Наверное. Ага. Если если если там есть, как вы говорите, что там госпошлина, да, у меня, ну, наверное, отменяла. Я или мой юрист, ага. кто-то отменял по-любому. <звы> Вот, слышите? Ну, видите, Наталья, вот, нет, вот, нет, вот, вот ваше время, за... вот, вот, это вре... вот это все закончилось ваше время. Поэтому ну, давайте... <coughs> давайте вернемся к вашим баранам быстренько. Вы открываете скрипт, скрипт, потому что до этого вы общались не по скрипту. Вы доходите до последней строчечки там, и мы с вами прощаемся, потому что у меня есть да, первоначальные хочу, да. проблемы. Но вам придется, потому что я буду включать мясорубку, и вам это не понравится. Мне кормить детей надо, понимаете? Ох, Наталья Владимировна. Да. Понял. Ну давайте два слова буквально скажу. Давайте Хорошо. два слова, и тогда до следующей Девки, недели. Допустим, до следующей недели нет. попрощаемся с вами. Ну я с вами вряд ли услышу ваш голос. Ну, в любом конечно. случае. В общем, согласен. А, смотрите, оплачивать добровольно, вы отказываетесь, Настаиваете на том, чтобы компания обратилась в суд, правильно? Да, к сысковым производствам. Правильно. Угу. А, вы в курсе, да что в рамках исполпроизводства угу. сумма может быть увеличена, Нет. Не наложены нет. аресты на ваши счета, а, а также на имущество. Угу. Знаете, да? Да, все? конечно, конечно, я все это знаю. И в угу. вашу сторону непременно это все произойдет. Хорошо. Я вам желаю Хорошо. удачи. да. От...